Фаберлик представляет. Вы хотите знать секреты моей личной жизни? Один из них. Я бескомпромисс на вопросах чистоты. Я не боюсь испачкаться, ведь для своих вещей я выбираю лучшее. Концентрированный стиральный порошок Фаберлик. Достаточно одной ложки. Эффективный. Легко выполаскиваемой. Концентрированный. Заменяя 3 килограмма. Завтра я снова буду выглядеть идеально. Стиральный порошок Фаберлик. Сконцентрируйтесь на результате.